Это в одно время, что ли? Кто-то там ходит, это тут? Угу. Ну, если он убегать будет. ГБР. У, у него там сумка, что ли? Скорее всего, пакет. Чудо ты делаешь? Колбасу пихает, чё колбасу. Чёрт, насиго. Это я первый раз вижу. Вот они вот с этим. Это вот спичь? это первым? Да. Этот с ними. Смотри. Тот сыр. Смотри. Ужас. Воступа вычистили. Их четверо вообще. А это кто? ты посмотри что они творят а вон и сыр как раз а я на дениса грешил ужас и что-то вот я не понимаю что мы можем мы, что но я вернусь Привет. когда из отгула Привет. я в этот что такое? я заявление вопрос. в полицию подам ты смотри, Маш, получается. ты посмотри, чуть что случилось. случилось. Сейчас тебе покажу на видео. Подожди, Все, стоп подожди.